Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Хабаровском крае следователи возбудили новое уголовное дело в отношении криминального авторитета винни Евгения Вострикова, который был задержан в сентябре, сообщает телеграм-канал БАЗа. Отмечается, что в 2019 году Востриков стал положенцем Однако его вором в законе никогда не короновали, а он сам пребывал в статусе бродяги. Тем не менее против винни возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ранее аналогичные дела возбуждались только в отношении воров в законе. Впрочем, следователи считают, что местный криминальный мир наделил его достаточными полномочиями. Теперь винни грозит 15 лет лишения свободы. Впрочем, беды Вострикова на этом не заканчиваются. В сентябре он стал фигурантом уголовного дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, после конфликта в ИК-14 в Хабаровском крае. Напомним, что тогда пострадали шесть заключенных, а двое из них погибли.